Всем привет! Сегодня мы решили посмотреть на пароход Князь Погратион, который находится в Меганонской пули. Мы доехали до пляжа Меганон. Вот здесь припарковались. И идем сейчас в сторону горы Алчак, получается. Там где-то должен быть пароход, а вон, наверное, его трубы даже видны из-за забора попробуем пройти не знаем как но будем пытаться здесь кемпинг через этот кемпинг мы идем практически вот мы обошли вот эту территорию с забором не знаю что здесь такое и вот он открывается виду этот пароходик старенький кстати тут есть дорога прямая можно ехать было по ней но так как здесь кругом одни заборы поэтому мы не стали рисковать сюда поворачивать а уехали на пляж меганома а так в принципе можно вот по этой дороге прямо на трассу выйти мы вот там ехали где машина идет а здесь вот сюда нужно было повернуть может быть даже и там как-то проехать. Ну трасса вот она виднеется. Здесь еще поклонный крест какой-то стоит на холме. Ну, конечно мы на сам пароход не попадем, наверное, скорее всего. Опять одни заборы. Ну со стороны посмотрим как он выглядит. Большой пароход. Выброшенный на берег. А здесь он даже люди купают сны. Красавец пароходик. Русиха, что убежал? И собака тут же, смотри. Мяки. У нас с собой ничего нет, мягкий. Покормить-то вас нечем. Ну. Нечем покормить вас. Собака, конечно же, тоже побежала. Залает. О, Кирос написано. Москва, Киево. Непонятно, что там написано. 200 списали. Вот он. Князь. Багратион. Там собака, там наверху собака сметка. Там кто-то живет, наверное. какие это пристройки. Ну. И здесь пляж тоже есть. Песчаные причем. Классный кашти, песчаный. Ну что? поедем туда? тут? тогда все друзья последний раз мы купаемся на медвежонке и сегодня ночью будем отъезжать припарковались под лохом наш пляжик Принесло мусор к берегу. же народу немного многие уходят